Падают цены на нефть и ровно настолько же растут расходы на ее добычу, транспортировку и переработку. У нас словно вся экономика страны до последней доли процента завязана на нефти. Товарищ, пойми, что буржуазия не думает о твоем благосостоянии. Единственная ее цель под любым предлогом заставить тебя подзатянуть свой пояс. А потому, товарищ, пора вступать в борьбу за социализм, за диктатуру пролетариата. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союз Коммунистов честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.